Привет-привет, меня зовут Иванова Светлана. Я вендор, наставник, помогаю людям удваивать доходы за три месяца. Судья в отставке, мама четверых детей. Такие качества, как четкость, системность, умение составлять планы и самое главное их реализовывать, помогут тебе достичь офигенных результатов. По моей эксклюзивной системе прошли уже 13 счастливчиков которые удвоили и утроили свой доход. Залина, мастер по наращиванию ресниц, обратилась ко мне с доходом в 70 тысяч рублей. Через три месяца ее доход уже составлял 240 тысяч рублей. Она увеличилась более чем в 3,5 раза. Марина, дело с зарплатой 25 тысяч рублей. Всего одна консультация и грамотное структурирование ее доходов и расходов позволили увеличить ее доход на 5 тысяч рублей. Моя цель вырастить 100 миллионеров. И ты можешь быть одним из них.